Пожалуйста. Да, все, потише, потише, пожалуйста. меня нормально? Пожалуйста. Да, давай, давай. Забыла уже как все делать. Давай, yeah. ты сможешь. Я... Yeah. Тихо, ну я на... Все, тихо. Спокойно, спокойно. Всем привет. С вами, как всегда, Маша. Мы с Олет не виделись, потому что я болею, она вот тоже болеет, да. Жестоко. Жизнь обошлась. Делаюсь, отстань, бери свою поп от меня. Короче, сегодня мы будем покупать ту новую лошадь магическую, которая магически этот, э, кто подключился, а неважно, это не ее зовут, ее, нет, нет, ее зовут, ее зовут, зовут это, как ее зовут? Короче, это магическая кудряшка, сейчас я узнаю, кто Спасибо девочкам, которая прибежала. Спасибо кратце, Алавхос. А ты смотришь это видео, это очень хорошая девочка. Хейр. Хейдрун. Хейдр. Не знаю, как она на русском. Пофиг. Поехали, конечно. А что слез? Есть, девочка. Девочки, девочка. вы где? Мы? Мы снимаем. Купи меня. Ок. 900 тысяч, хватит да. Тебе. Не, не, не, мне, не хватит. Почему тебе не хватит? Не хватит. Так, а теперь я представлю то, что снимаю обычное видео, просто на лошадь. Книги а, Все на английском, на этот раз не прочитаю описание, я потопила жестко, ну кому она нужна. Зайдёте, давай Чего я прочитаю. Да я прочитаю. Mm. Я умею читать. Да? Ой, господи. Давай, читай. Давай. Горные хребты Юрика, загадочный край, острых пик, голубых цветанза благодаря подвижности купыт и гибкости ног, лошади, породы хейдрун. Там Мне лень. Всё, я не хочу. Я отъела. Приветик, зайка. Давай. Подкат, эко. Ответишь по подкат? Подкат, на подкат. Нет, Давай. надо у меня учиться подкатывать. Смотри, как я вчера хорошо подкатила. Нет, Удачно. привет, Зайка. Привет. Нет, нет. Как дела? Давайте у нас в Арктическая нет, гора. Давайте Арктическая гора. <связывая> хорошо. <связывая> арктическая гора. Что за Арктическая, арктическая гора? Арктическая Бери. гора, я куплю. Эээ, люди. Он вообще... Что? Он классный. Он красивый? Да? Он красивый? Да. да. Я... Реально? Мне нравятся кудряшки особо, но это, это может просто вообще топ. Ты где? Смотрю, ну, на тебя лучшего, Ой, красиво. Ой, реально красиво. Покативо. Прочески? фермастива Ферма Ферма Ферма в принципе, неплохо. Это, ой, посмотри. К нам, короче, все, а я тут. Ох, нифига ты одета. Старомодно как-то. Ну, Старомодно. Ну, ну, ну. Я сейчас напишу. Лево, вот лево, вот, дурочки. Я поздно ушел. Так бы и сказала, блин. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. А с вами, как всегда, была я, Маша. Ну, они тоже были. И мои соклубники. Я это вырежу, потому что там кое-что в чате было. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока. А почему нам надо. Опять... Почему... почему каждый раз, почему время идет, а каждый раз, когда я за... хочу заснять приветствие. Ой. До, до приветствия тоже, и ответствия, ой, точнее, когда конец этого видео, то каждый раз кто-то перекрывает кадр, почему? Кто это делал? Скажите пока. Это я. Пока. Я вообще снегурочка. Oh. До свидания.